Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотели бы вы сегодня рассказать нам о истории школы? История школы очень древняя, очень интересная. К сожалению, часть ее утеряна. Школа появилась 2000 лет назад. Основателем школы является Тхайтхун Лао Кун. В мире его знают как мастер Лао Цзи. Многие мастера других школ тоже говорят, что их школы появились от мастера Лао Цзи. Не будем спорить, неважно. Самое главное, что у нас в истории тоже это есть. Мастер Лао прожил 104 года и был очень знаменитым человеком, лекарем, травником. Ну, эту историю можно почитать в интернете, просто про Лао очень много написано. Когда он жил, это где-то первый-второй век до нашей эры. Потом история нашей школы переходит к 16 веку. То, что было до 16 века, история утеряна, и мы не знаем мастеров, мастеров В 16 веке мастер Тхай Эд, мастер, проживший 105 лет, он был знаменит тем, что в это время китайский император обратился к нему через военачальника помочь в подготовке телохранителей императора Китая. И таким образом эта школа стала всемирно известна, и с этого времени многие стали заниматься, популяризировать. Это считалось закрытой школой, то есть для только императора и его сословия. То есть такое-то она имела так сказать, в то время э, имидж. И потом мы уже знаем только имена, начиная с XIX века. Это Градмастер Ли Ван Тан, считается четвертым градмастером, он прожил 110 лет. Потом следующим градмастером, пятым является мастер Нам Хай Чан Хай, это градмастер Нгуя Мандык. это, я говорю, имя в мире кунфу фу и мирское имя. И он прожил 97 лет, это градмастер мастер отец моего сегодняшнего учителя градмастера, мастера шестого Ли Хон Тай. И, соответственно, вот мы на сегодняшний день имеем имена 6 мастеров. На сегодняшний день в Китае эта школа не преподается и считается, что она утеряна. Хотя эта школа китайская появилась на юге Китая, в провинции Гуанчжоу, юг Китая, на горе Лофушон. Именно в этой монастыре преподавал градмастер Ли Ван Тан. Это был знаменитый же человек. У него было много сподвижников. Он был лекарем, много людей лечил. И мой учитель Ли Тай и его отец молодых обучались у город Мастер Ливантана в монастыре Лафушон. И сестра Лихонтая тоже там же обучалась. То есть нам известно три мастера, которые именно проходили обучение в Ливантана в монастыре. И на сегодняшний день мы преподаем и считаемся ветвью Лихонтая. Сегодня известны на постсовестном пространстве две ветви этой школы. И названия тоже немножко по-разному звучат, поэтому некоторые путают. Я хочу немножко внести ясность. Значит, в Китае существовала школа, которая называется Хонза Коэн. В зависимости от наличия Юг Китая, Север Китая, Юг Вьетнама, Север Вьетнама, ее могли называть Хонгьян Коэн, Хонза Коэн, Хонтя Коэн. То есть по-разному называется, но это одна школа. Нельзя ее путать с школой Хонга. Да. Пишется почти одинаково, там отличие в одной буквы, но это совершенно разные школы. В 90-х годах прошлого века после посетил мастер Ланг Мастер Ланг обучался тоже у мастера Гуэн Мандыка. И то, что он преподает, это одна из ветвей Хон -За я обучался у мастера Лихантая и у мастера Дханя, и поэтому знаю две ветви. И с большой уверенностью могу сказать, что они отличаются. Там, конечно, есть какие-то похожие вещи, но это совершенно разные школы. И одна и вторая школа замечательные. Мне обе нравятся, и я уважаю ценю двух мастеров, которые стали моими преподавателями и взрастили меня. Когда я занимался ултханом, мне нравилось, что это силовая школа, очень мощная, разрушительная. То есть я получил опыт в напряжении, в состоянии, в металле, в дереве. Мастер Вихунтай преподает более мягко. Это состояние воды, огня. То есть это как бы получилось, что я как бы у одного и второго мастера получил две совершенно разные ветви течения, и поэтому на сегодняшний день и могу показать и жестко, и мягко. И это радует те, которые занимаются Хон Заку Ян по технике э, Тханя, и те, которые занимаются школой Ли Хон Тая, Хон Гя Вьетнам. Э, это братья и сестры. И очень радостно, если они будут дружить, объединяться, обмениваться опытом. Поэтому я всегда рад мастерам, ученикам, студентам двух ветвей и могу проконсультировать, поговорить, объяснить, чем отличаются эти две школы, или дать какие-то дополнительные уроки. А вот в одном из видео мы говорили о Гусели. Там мы упоминали мастера Ливан Тан. Не могли бы Вы более подробно о нем рассказать? Мастер Ли Ван Тан считался специалистом в кунг-фу в Китае. И к нему обращались очень много мастеров из-за консультации. Он был очень закрытый и не любил популяризацию, не любил высвечения имени своего. Из истории, рассказанной моим учителям, я знаю, что град мастер Иппман школы Винчун обращался к нему за консультацией, за практикой, они вместе тренировались. И Левантан преподавал тоже школу Винчун, одну из ветвей, она немножко отличается от той, что сейчас всемирно известно и демонстрируется. Также я знаю, что Иппман просил у Левантана проконсультировать киноактера Брюс Ли перед съемками фильмов, поэтому многие эпизоды фильмов с участием Брюс Ли это школа Хон За которую мы практикуем, я об этом уже говорил. <coughs> Левантан имел необычное строение тела: длинная рука у него было больше, чем у обычного человека, поэтому вести сражение с ним было очень сложно, потому вытягивая руку, она была длиннее, для него было очень сложно, это говорит сразу же о природных его заданностях, кроме того, что он еще и практиковал специальные техники для вывинения конечностей. Поэтому мастер Ли Ван Тан был всемирно известен в Китае, и на сегодняшний день считается одним из знаменитейших людей в мире кунг-фу. Он прожил 110 лет. И на сегодняшний день мы даже не знаем, по какой причине он ушел, так сказать, в полном здравии и, так сказать, сил, преподавая сегодня занятия, говоря о том, что приготовьтесь, там, послезавтра я ухожу. То есть, мастера выходили в полном здравии. А почему так происходит? Ну, потому что считается, что... Мастера где-то уже к 90-м годам познали всю сущность, познали а, смысл жизни, а, достигли просветления, состояния и передали свои учения своим ученикам, и поэтому считается, что они как бы уходят в другое измерение, в другое состояние. Они как бы присутствуют среди нас их дух, они считаются бессмертными. Мы поговорим об этом, что такое бессмертное, что такое, значит, присутствует здесь, не в этой лекции. Но как физическое тело, они здесь уже отсутствуют. И это совершенно иной уровень. То есть мы слышим их, ощущаем их, и они нам передают знания на тонком плане. И они не могут присутствовать физически возле нас, но ментально и астрально мы их ощущаем. То есть мастера выходят на другой уровень специальными техниками. Как Вы думаете, мастера сами выбирают время, когда уйти, или они ждут? А мастера сами выбирают время, когда выходить. Они знают об этом заранее и готовятся к этому дню специально. Очень важно для нас, которые живут с мастерами, находиться возле них в тот момент, когда они уходят. За пять минут до ухода мастера он может передать силу и знания одному человеку, тем, кому он посчитает нужным. Не обязательно одному. Он просит присутствия возле него, Преемников, кому он хочет передать технику. То есть вот именно внутреннюю силу передачи – это вот очень важный переход. Спасибо большое за такую интересную историю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо.